Это меню видеостудии. Если вопросы будут, немедленно задавайте, вы тут фокус-группа. То есть, итак, это меню видеостудии, что это значит? То есть, ноль один, ноль два, это приоритеты. Это ноль четыре, двенадцать, это с, с номера строк в документе. Представьте, что вы зашли в ресторан, и там есть меню, и вам предлагают. У нас мы можем. Это, это, это и стоит цена, ну, стоимость. И, и там еще бывает выдача, ну, выход блюда. Ну, допустим, это лисенга на пару. Тогда написано, что лисенга, там, допустим, 180 грамм, а овощей там, ну, в гарнире там 200, 260. Ты понимаешь, что тебе принесут блюдо полкилограммовое. И стоимость там такая-то. Здесь все то же самое. У нас получается, мы готовы предложить в меню видеостудии, допустим, там, наша команда и здесь будут референсы. Но мы референсы, референсы – это примеры, которые уже есть. То есть, примеры, там, ну, то есть, у нас, грубо говоря, а, я хочу торт. Торт, который был сегодня, это был референс, да, вот я хочу точно такой торт и этот торт является уже референсом. То есть, я могу этот торт взять, занести своей жене и сказать, сделай мне такой торт, да? Соответственно, получается, здесь. Наша команда, презентация канала, то есть презентация канала на Ютюбе, да, съемка стола через зеркало, обзор товара плюс интервью, чем отличается, вот то, что мы смотрели маркеры, а, видеоотзыв, помещение плюс улица, как пользоваться сайтом, съемка сотрудников организации, то, что мы делали здесь, потом компонуется, а, факт для фирмы или магазина, ну, это часто, ответы на часто вопросы, как выбрать товар, советы для пользователей, обзор товара за столом, обзор товара на улице, обучение на доске, обучение формат металлогия, как работать с программой, оригинальная самопрезентация, мастер-класс и еще будет там, еще после сказал 36 других, да, соответственно всего 36 меню, то есть и мы должны по каждому пункту сделать свой, для чего, чтобы понимать. Что? Какие ресурсы необходимы для того или иного действия? Пока мы не, то есть, пока я не сделаю этот вот торт, я не буду знать. Ну, когда у меня будет рецептура, все, то есть, когда я буду знать, сколько чего надо, сколько чего готовится, я буду знать. А если я не знаю, я не могу это продать. Почему? Потому что я прихожу к человеку, говорю, я тебе за торт готов дать сто рублей, ну, грубо говоря, понимаете? а он мне дает 100 рублей, и я говорю, я тебе в понедельник его принесу, но я не учел, что он должен там пропитаться, либо шоколад должен застыть два дня, ну там 10 часов, и я сделал его 8 часов утра, и он не застывший, я его не могу нести, потому что он обтекет весь, да, и будет потерять его весь там, да, и я не знаю, какой расход продуктов, какой расход, то есть я включаю, когда, а я должен посчитать вообще все, даже расход духового шкафа по электричеству. Когда я все буду знать, я буду знать себестоимость этого ролика, да. И даже если моя там, не знаю там, э, если я отправил там Дину за этим, как его, за, за маслом в магазин, то я должен писать час ее времени, то, что она сходила в магазин и это масло что она принесла. Тут то же самое, это по меню студии, это то, почему, то есть у нас есть меню и мы должны сделать по каждому пункту э, свой собственный. Это и чего? Вопросы.